Хэй hey всем привет дорогие друзья, вы на канале Йопогейм, с вами как всегда ваш Сантьяго И сегодня я продолжаю прохождение игры Fable Ты готов? Я да Вари крепкий готов готовь пару вкусных плюх, а мы начинаем Следующее задание, которое нас ждет, это... Так, куколд... Cold... Ой, О, куклы... Здесь мы выполнили эти задания Значит, соответственно, что? Коллекционная часов Часовня с корма Там вообще мне нужно приводить каких-то бандитов своих Которых я где-то найду Подавать их в жертву Но это для развития в себе Темной сил. Так как я герой, я не поведусь На все эти уловки Сопровождение торговца Сопровождение торговца могу Кто убьет больше хобов фруктовую ферму от хобов очистить текущая задача отправлять сад на фруктовую ферму понял я сейчас отправляюсь тогда в сад на я не туда пошел не туда пошел просто не туда пошел сейчас я сейчас фруктовую ферму мне нужна фруктовая ферма так болото мне не надо так все я двигаюсь обратно здесь снова заспаунились... мобы да все мои враги заспавнились Но я их трогать наверняка не буду Хотя нет, я сейчас убью их всех За то, что со мной было в этой игре в начале Когда я не мог ничего сделать Опа Так, а если... Ну-ка, а вот так вот можно? Долго буду Долго буду убивать До... вот. а, а, а погоди, а вот так? если ну, Нормально? Все, отлично, хорошо Почувствовал силу и мощь мою Опа ну, Тоже домой, тоже спячку, тоже, тоже Лети в улей, малыха вули. Так, на фруктовую ферму. Я отправляюсь на фруктовую ферму. Отправляюсь на фруктовую ферму. Посмотрю, что там как, о, нужно от хобов избавиться. Хоба это маленькие танос. Я понял это уже сразу. Мне было абсолютно понятно и ясно, что меня там, был, что меня там ждало. И ждет. Сейчас я иду туда, чтобы что? Чтобы то. Чтобы что? Что? То. Что то? Ты дурак. Я отправляюсь на фруктовую ферму. Чтобы избавить ее от хобов. Здесь вот этих вот пацанов я трогать не буду. Ладно, ладно, по рукам, по рукам, по рукам, по рукам. Последний говорит день живешь. Два, я посмотрю. Просто я вот их убиваю, да, и тем самым прокачиваю. Ступали. Можно, можно, убить уже сразу. Они задолбали, они еще плохо они меня убивают, нахер. Воткнул, хороший. Растек. Мне дали пезды Мне дали пезды Блин, я сейчас, пацаны, я сейчас позвоню своему другу Он из Индии Корешу из Индии Его зовут Идин Ахуй Его зовут Идин эээ, Идин поможет мне? Идин Ахуй Идин Ахуй Он поможет мне что... И вы вообще все умрете нахрен и, и получается я позвоню Идин Ахую И он эээ, И он вас вообще всех нахрен, блин, поп поперебивает Блин, вот дурачки нахрен Дурачки, нахуй. Вы на кого по-по-по это... Вы позарились на чье богатство, так скажем, да? На чью... На чью честь и достоинство вы позарились. Гл глупые ду, ду, ду Дураки, блин. Вонючие, блин. Нахуй. Все, нафиг я... Все, они засали. Ну, это индийский друг, который снимается в этих в индийских фильмах, где чувак стреляет в нож, чтобы разделить пулю и уничтожить двух врагов, как бы, да? Вот. Я вот таким вот занялся, да. Извините. А что это за значочек такой? Значочек какой-то непонятный. Кто-то там сидит на пруду. Враги какие-то на наверняка. А, так нет, я же туда и иду. В принципе, да. Давай посмотрим, изучим. Угу. Рассказывайте. Жалуйтесь. О, вот и ты. Вовремя. Я уже собиралась без тебя начинать. Да ну а, вот да. я подруг твоей говорю, на сад мой хобы лишь напали. вообще это я могла бы и одна с ними справиться. Но так веселей. Кто убьет больше хобов, получит трофей. Идет? Okay. Ну, это уж вы как хотите, лишь бы они весь Сидр у меня не повылокали. Они ж гаденыши ящики мои взламывают там, за речкой, в конце тропинки. Ну значит, нам туда и надо. Кто быстрей? Так, убейте больше хобов, чем у Испер. Запросто. весь урожай погубят. Запросто. Сейчас. Так, а хобы они-то, получаются вот там, да? Так, я бегу. Вот сюда забегаю. Пока они весь урожай не погубили. А чё у вас тут, всего три? <серкнуть> о Да я, получается, дохрена убил, да? Ты меня не а? А где, где? А, блин, подожди, я... А нихера у меня здоровье-то маловато. Теперь? Она еще не одна. А, одного убила. Я четверых. Ха. Изучаю. Изучаю, изучаю себя. Ты любишь, ты Опыт прокачкой, да? все дела. Так, куда ты пошла? Да. Маплюешь. Она знает, с ты какой стороны они идут. А я нет. Я такой глупый воробушек. не замечаю ничего. Ну. Но... Извин... Извини. Извини, все. Так, бан. Девять к одному. Я убил еще одного. Девять к одного. Конечно, неудобно и немного управления Потому что, что иногда знакомо? хочется быстрее пробежать А он использует вот этот вот суперудар Так, но ну этого, извините, я могу Спэс дулил здесь Так, ты меня еще. Не подождешь, а? Ой-ой-ой Вот это вот, короче, тема движения да? Ты, ты меня не подождешь, а? Ты меня не подождешь, а? Ну все, ты уделана, девка, извини Кто теперь? Кто теперь? Теперь вот, смотри Опа Накат сделал И огрёб а? Она какой-то магией спрощённой пользуется Черт, Так Сколько вас тут, а? Пацаны, хватит, Лучше. это долго а, Понятно Понятно, Вернулся. Оп Хорошо Тебя... Так, а что вы, бандиты, откуда Ё, вы берёте? Сколько вас да хрена их тут уже убили да, О, вот, Ты мини меня Мини Танос Посмотри Давай, я вот этого вот. с топором. Я уже 25 человек убил. Ну, в игре, естественно, не, чел... не людей, конечно же. Не людей, конечно же. Так. Так, охранник побежал куда-то. Вот это вот, короче, сейчас покажу. Вот это вот Танос, вот это охранник пятерочки. А, нет, подожди, вот Танос, вот. Вот, вот Танос, это охранник пятерочки. Ага. Давай, двигай кидай. губы? Да? Губы какие. Я бы нашел. Нет, конечно. Извините, конечно. Да, если понимаете, о чем Что? я. Еще да, уже 33, как бы. 33. 33. Ладно, оставлю тебе. Я здесь, короче, отвечаю, я развалю. Угу. А, ты решил мне дать, пизды? Давай. Посмотрим. Смотри, чтоб тебя там не убили, хорошо, нет? Я вообще, мне кажется, фору ей дал жесткую типа. И сейчас можно вообще ничем не заниматься Просто смотреть, как они ее разматывают там Она вон воздух клепает И вообще, ты любишь, ты коп, да? Давай, яблоки пособирай еще Да ну. где? Блин, да чего у вас так много-то? Какие яблоки? Нахер вам яблоки, ребята, успокойтесь Черт, В этой игре вам яблоки не светят, по крайней мере, в этой главе. Все, отступите. Да она наколдовала, или или это я? Чёрт, убил Вряд ли я вообще вообще-то наколдовал, потому что ну, с моими способностями, извините, колдовальчик. А, это вот <с этот, <с вот, понял. Молодчаги, проучили хобов, нечего сказать. Вдруг орять поостеревутся у меня воровать. Не я я сильно независимая. Не я убью больше, просто. чем ты. Я все, мне не нужна твоя. Может, другие найдется для меня? Дело поинтересней. Да. Пойду ка я погляжу, что пропало, что осталось. Давай. А я что, я буду стоять и... Ну, все. Награда. Зуб хоба. Хорош, спасибо. Спасибо. Зуб хоба. Я, мне он так нужен был. Зуб хоба. Так, я, по-моему, я знаю, что мне сейчас Не обязательно проходить пешком, мне можно тэпнуться на По-моему, нет, не Хломогорове. Портал Лесия. Да, скорее всего Вот сюда я могу тэпнуться, сейчас полечу именно туда Именно туда, именно туда И именно туда, все, я полетел Я уже почти здесь, я, я здесь, на месте Я прибыл, я на месте Пацаны, что с деньгами? Да? А, подожди, сейчас пушку достану, раз Два, минус вражина Минус вражина, вражину Одолели, а -а одолели, понятно так хилочку использовали тебе дали сразу при, по это понюхать чем там сила мужская пахнет и идем спасать торговцев на торговцев напал еще очередной торговец ой торговец разбойник которому мы тоже похрептенье сейчас дадим Ба, настоящий спать лидер, настоящий лидер Ну это я это про меня это всем известная информация да я настоящий лидер да все вот это вот да я все вот это вот <соценно> извините так, великолепские пещеры. Мы заходим в великолепские пещеры, раздвигаем ноги в сознание. О! А, -а, -а все-таки дал мне, да? Все. Еда для тролля. Что за, за ачивочку я получил такую? Вот с него 800 экспириенса падает. 792, вот. Ну, не чудо ли чудо? Вход в темнолесинг. Давай. Походим, потянулись. Давай. О -о -о -о. благодарение не Аво, Проводи торговцы. Я да? думаю, мы так и погибнем Сейчас в этом на меня Миллионы. Месте. Орда. Нам просто орда хуйня. На Тут край черного леса на холмистые поля. Выступайте вперед, а мы уже за вами. Хорошо. Чем скорее из Добренько. этого леса выберемся, тем лучше. Тут страшные вещи творятся. Добренько, понял. Хорошо. Хорошо. Проводить торговцев в лагерь. Обещание ноль. Служит для управления так. Значками следуй за мной. И жди. Так, а, подожди, надо настроить. Если разумно применять команду торговцы можно уберечь от беды с людей за их здоровьем. А, ну, блин, пускай они пока, наверное, стоят здесь, чиня? Ну, хотя я что, я что, я слабый? Пойдем, пацаны, я, я баринка все урегу, урегулирую. На помощь, он меня укусил, набросил, принял за мертвого. Позвольте, я пойду с вами. Нельзя его брать с собой, он заражен. Тобой гляди, кому-нибудь в горло вцепится. Мы приносили купеческую клятву. Мы должны ему помочь. Это ну, скверная мысль. Весьма Верная? Я вам заплачу, и проблем со мной не будет. Давай, усатому верю. Позволь торговлю... Спасибо О, вам, платит. герой. Я очень П благодарен. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. сейчас денег иду, заработаем. Иду. Все ради денег, пацаны. Но если ты что-то сделаешь, я тебя быстро убью. Нахрен. Так, болото темнолесные. Угу, угу. О, хавает, сотры. Сотры, ест уже. Уже ест кого-то. Это рептилия или оборотень? Че кто это? Так. Ну ясно. Он ясно. А, а. Ага. Вот ну, это я уже. сейчас просто. Мне кажется, просто я бы сейчас. Оп, все собрал. И ушел. Баринь, пошел. В этом не уверен. А то меня сейчас закинет в эту пещеру нахрен. Меня пацаны за мной не пойдут, и я уверен. Пацанам ну, много не нужно. Вообще. Быстренько похушаем. А, погоди. <связать> а, во-во-во, смотри, надел. Ой-ой-ой, я грязи надел. Я думал, сейчас как обходить, а это можно было не обходить. Это просто молнии, шандарахнул, блин. <связать> и нахрен все убил, блин, прикинь. Все грибы скосил, блин. Нам надо продолжать. Ой, класс. Блава... давай, Пойдем, продолжаем Так, воротами. эти пацаны Это куда? А куда ты? А хера ты сразу на торговцев пошел, то блин Герой здесь, на месте На месте, герой на месте Так, экспириенс Горох собрали Ну еще двигаемся, тогда выдвигаемся вперед. Наверняка сейчас какой-нибудь появится этот тролль-болот Или кто там это? Так, Надеюсь. одного нашел. О, блин Да куда ты пошел? Я что, буду бегать за тобой еще, ну? Вот бы сейчас принять теплый тёплую... О! Кто? Мрази, мрази Самурая ранили, блин Так, ладно, пойдем, пойдем, пойдем Пойдем, пойдем Какой-то пьедестал Что-то вообще-то какое-то болото получается, правильно? Понимаю, да, это болото какое-то Лагерь в темноле. Поем! Заходим в лагерь в темнолесия, ну дальше вот и первый в... лагерь. Мы судьбе. подождем здесь, если у вас есть другие дела. Судьбы, у нас это все это есть. Припасы. А куда их. А, их еще не, их не сюда, оказывается, еще дальше. Пацаны, у вас, по-моему, ну, перебор, нет? Вы следите-ка за своим Коннором раунд-то. Куда вы лезете? Вам так вот уже прошли, уж деревья. Я иду за вами. О, ясно. Ясно. Древний портал. Древний портал, мы значит, что? Мы сейчас проходим вот сюда, заскакиваем. Пока пацаны за нами бегут. Оп, оп. Ой, хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой. Как вы встали, кучника. Ай, здорово. Так, портал. Портал, понятно. В портал я не могу встать, да? Не работает. Классно. Мой любимый портал. Люблю такое. Давай тогда пойдем и урудоим пару. Разбойников лесных Раз, два, три, четыре Четыре взмаха, четыре баха Трах-бах Так, дальше двигаемся Получаем экспириенс Надо будет не забыть прокачаться Экспириенс штука важная Вот здесь можно будет порыбачить Сейчас хопов тут подвалим Ой, лясо Развалили хопов уверен, и, и порыбачим Потому что, ну, как бы, вполне есть вероятность того, что здесь попадется нам ключ А ключ нужен Ключ... Нужен. Я нажал... Что я нажал? О, рыбалочка. Рыбалочка в два слова, пацаны. Пишите. Подсечь. Подсечь. Так. Так, да, успел. Вытащил. Блин, ну кайф. Ну и что, истинный рыбак. Ну, сущность рыбака. Желтая борода мне не нравится, почему-то не знаю почему. Опа, серебряный ключ. Полный ваш брелок. Ха-ха-ха. ха У меня есть пять ключей теперь. Все. нас. Насколько я помню, в пещере был один сундук, который можно открыть. И еще по пути к ферме. К фруктовой ферме можно было там еще один открыть сундук. Кайф. Пацаны, пойдем, пойдем. Не бздите. Все нормич. Ой, тролль, волосатый, не Ой, мой любимый. С него экспы получаем нормально. Нормально. Блин, я обожаю эту игру. Насколько она. Опа. А, ну ясно. Не, так долго. Лупать его. Ага. Увернулся. Видели, как это лонно? Это лонно, я увернулся. Смотрим. Мы должны всякий случай. Так, мы убили Вардалака, мы убили вот это вот э, тролля. Тролля. Неплохо. Неплохо. Эти места, я не знаю, хорошо узнаю. О, все. Идите за мной. Все, что ли? О, все, что ли? Кстати, ребят, я выполнил задание с грибами, связанное, которое было еще также. Я здесь поэт. Вот из-за этого. Да, я здесь был, и здесь открыли сундуки. Ага, пришли. Мы вас уже ждем. Грибочек собирал, пока. Ну, как бы пока игрался. Грибочек собирал. Что? Пиро торговцы. Для чего оно мне Мейс снова вообще? хочет тебя видеть. Ты найдешь Нет, его в таверне Волхвейли. Похоже, дело довольно срочное. Что у нас по заданиям? Подбор книг, коллекционные куклы, часовня с кормя. новые сведения Мейс. Как бы это Ты в дубковый лес. Новое в задание. Дубковый дол. Полетели, пошел. Я погнал, пацаны. Я пошел в дубковый дол. А? Угу. Дубовый. Ну, пускай будет дубковый Какая разница, дубковый или дубовый А, чтобы купить или продать вещи, зайдите к торговцу И продайте, нажмите вкладочку А, хорошо Так, и давай посмотрим Здесь тоже зеленых куча людей, которые готовы Нам какое-нибудь задание вписать Ты в шоках, да? Ты такого героя, как я, еще не видал Не встречал, не видел, да? Угу. А это я, я здесь, вот он я так, я сначала, прежде чем все это сделать, я пойду по зеленым точкам. Зеленые точки это побочные квесты. Побочные квесты выполняйте обязательно. Потому что, ну, я так впечатлен. Этой это шоу. Добрый день, герой. Если тебе нужен товарищ в борьбе... Нет. Хорошо. Окей. Спасибо за, по, за предложение, конечно же, но мне это не нужно. Милавочник, здесь у нас еще один зеленый. Ты тоже, что ли, или нет? Эй, о, герой! Сэр, мне... Я держу на пляже небольшой куриный аттракцион Но у меня проблемы Не знаю, какая курица его укусила при жизни Вы не могли бы... <свист> Могу <свист> Ой Вы от него уже... А где, подожди, куда? На пляже, да? Вот, где-то на пляже Хорошо, иду на пляж, там смотрим, что-то изучаем И прогоняем Вот он, призрак А призраку стопудово, стопудово нужно что-то закончить Руби Хоть закончено дело Здорово Наконец-то добрая душа, что не бежит при одном моем виде. Сколько лет я этот клятый пляж бороздил? неух что тебя боги послали, чтоб меня от мучения избавить? Давай избавлю, я, конечно, я помогу, бра. Я, ну, помочь. Мой дух покоится на дне морском. А бедная моя женушка осталась тоскалась. Думает, я был простым рыбаком и до сих пор где-то в море плаваю. А, ты, друг, вот удивишься, это. когда узнаешь, что у меня на стороне было пиратское дело. У -у -у -у -у -у. Сокровища, что грешным делом нажил, я зарыл на западном пляже у пристани. Если ты возьмешься за лопату, откопаешь клад и отдашь моей женушке, я тебя одарю несметно. Лопату <р reflection> можно в городе купить У есть лопата, я купил. <р Sacrisa> я подумал, что нам понадобится, так же как и кольцо. Думал, что нам понадобится, и так Думаю, капну, капну. На пляже, да? Так а блин. А это что? Как... Это какой пляж? Список призов: писать 50... 50... крик, 150 очков, серебряный ключ, 250 очков, кура шапка, кура шапка. Угу. Так а что получается? Оп, сундук нашел. Балдеж, молодежь! Смотри, сотрай, сотрай. Опа. Арбалет. Ну, мне арбалет не нужен, я только учусь. Но нет, арбалет мне не нужен. Пожалуй, нет. Но. Западный пляж, это где? Так, во-первых, во-первых, я сейчас э -э, в снарягу. В снарягу зайду. Так, снарягу. И во всяких там приспособах дубовый арбалет. Нет, это не то. Э -э, эликсир, подарочки... Вот, наверное, вот здесь лопату назначим на вместо цыпы, вместо цыпы, продолжаем. Где же? <гас> так, ну давай, я не знаю, блин. А, если сходить вот на этот вот, короче, якобы причал, вот короче, квадратный, который торчит на карте, да? Для Вы выхода в море. Может быть там все и закопано? Если нет, то извините. Опа, все, все, все влюблены, посмотри, Какой посмотри. Мужчин? Какой мужчина? Это про меня. Да, не, не надо, не стоит, ребят, не стоит. Все, это все, ну, я, я извините меня, давай. Я, извините меня, ну, не хотел бы вот этой славы всей напыщенной. А еще, как это делать-то? В целом-то. Что это? Лопаты. 500 золота нашел, прикинь. Шок. Это может и есть, это вот награда? Это оно или чего? 500 золота, это ну херня? Или нет? Ну, в принципе, золото нормально как бы. Это оно было или еще, или нет? 500 золота, я... На дороге то не валяются. Ну ладно, 500 золота на дороге не валяются, можно прин. А там кто? Это кто? Это кто? Это жена его лишила. Ой, такой. Привет. а, -а, -а, -а, -а. Ох, я... мамочки охрен... мои. Я обожаю, когда все муж? само собой проходит. Ца. Да, это твой муж. Говоришь мама. сэкономил, катая на лодке туристов? Да. Да. Да. Я да. Да он брал на борт каких-то людей. Издалека они были похожи на разбойников. Глупо, правда? Да, достаточно. Я знаю, он обо мне заботился. Такой был добрый, честный. Честный человек, Спасибо блин. тебе большое. Я буду ждать, когда он наконец вернется. А пока пойду за покупками. Давай, давай. Исчезни, исчезни. Все, мы помогли призраку. Плюс 60 добрых армий мы. Как бы я так понял, что... Я помню, что в этой игре можно стать каким-то князем тьмы, получается, да? Или чем таким, чем-то подобным. А что можно этим богоподоб... богом стать каким нибудь я Предбогом. Здесь. Предбогником. Пред... Как предбанник, только предбогник. Предбогник. Давай, двигай вперед. Накидывай идей, Саня. Чё, ч ⁇ а куда подожди? А куда? Ты просто а, учу. подожди. Да, девочки, да, девочки, уже от призрака? Сейчас, дай буквально мгновение. Моргни пятьсот раз, и я появлюсь на твоем пути с выполненным заданием. Клянусь, фок-мач, ты морской волк. Тебе можно верить. Меня ждет покой. Но прежде я выполню свою часть сделки. Остальные пожитки я зарыл на здешнем кладбище. Под топором Под у топором статуи Если их никто еще не прикарманил Забирай А теперь прощай Под топором у статуи Что? Какой статуи-то? Где мне статую искать? Где? Какая статуя? Вы что, вы погнали? Под топором у статуи Кто видел топора? Ой, топор у статуи Кто статуи призрака? Да. Я, я избавился от призрака, подскажи, уже пожалуйста избавились? Да Да, чудесные новости Тогда заходите, навестите нас с курочками С какими курочками? А, типа поиграть? Для чего? С курочками по... Давай, хорошо Гнида так, я сейчас Бога, Бога, одним глазком, знаете, еще подглядел, короче, мне, походу, нужно на кладбище сходить О, Чудо. О, мир кажется таким прекрасным mm -hmm. Ну, давай пороемся Оу, 500 золота Но это не топор, не статуя Поминовение, сад поминовения Так. Смотри, сколько здесь всего. Топор. Вот топор, статуя, под топором статуи. Нет. Нашел что-то. Серебряный ключ. О, псидиновый топор нашел. И ключ, нихера. А еще есть что порыться? Охерет! Я обожаю вот это. это вот. Все тут, само собой, проходится, не надо плотно потеть и пердеть. Думать, блин, когда же это все пройдется, само собой. Так, и тут что-то нашел Морковь Так Нет, ничего нет Нихера я этот, как я сталкер Сталкер С... Саня, сталкер, блин Шок Так, давай, здесь робо Подроем, чутка подкопаем Да Что-то жесткое найдется для меня, нет? Давайте, ну, давайте, ну. Ну, топор мне не нужен, потому что это двуручным оружием я махать хотя бы хотел, буду очень медленно драться, нужно с двуручным оружием. Вот никогда не сдавайся, вот этот вот мой дурацкий принцип, короче, я буду рыть, рыть, рыть, рыть, ничего не найду и такой просто уйду с пустыми руками, с пустыми руками, просто уйду. Черт. Ладно, последнюю могилу вырываю, вот эту в игре, конечно же. И я нашел что-то, ну, извращенцы. Так, давай, покопали. Все, последняя. Ничего, ничего не нашел. А вот здесь есть что-то. Что это за дверь? Дверь закрыта, нам туда пока не попасть. Блин, может быть здесь будет что-то интересное. А! Ага Вот здесь рогатая Может быть на рогатой что-то будет Черт, неудача Меня постигла неудача Ну ладно, все, я пошел Я больше здесь рыть ничего не буду А, вот выход Больше рыть ничего не буду, пойду дубовый дол С курочками Поделаю дела какие-то там Позанимаюсь кура-кура-кура-дракой. Бок Кура Дракой. Так, на причал. Вперед, на причал. Выдвигаемся на причал. Или не причал, <связь> или как... <связь> что это? Я не знаю, как бы. Ну, что-то похоже на причал. Инфосотка. Сатыгу даю. сатыку ставлю, что это что-то такое. Сыграть. Так, обожаю а... смотреть. Давай. Обожаю что смотреть. Список призов. 50 очков, подшитый крик, 150 очков, слепный ключ, 250 очков, кура-шапка. А что мне надо сделать? С кем поболтать, на <звы> эту... а, <звы> Добро пожаловать, сэр! Интересуетесь новым видом спорта? Называется курабол Я сам его изобрел. Заходим в круг и пинаем цыпленочка так, чтобы он шлепнулся в нужное поле. Разные поля, разные очки. Все очень просто. Глазомер у меня уж не тот, но куда цыпленок шлепается, я обычно слышу. Ага. Так что, желаете сыграть? Ага. А, да. Будьте добры оставите оружие, сэр, и без магии. Это же просто куры, да и не спортивные. Понял, хорошо, погнали. А... Площадка состоит из нескольких секторов. Чем дальше пь, э, пнешь курицу, тем больше получишь очков. Пинки по диагонали в э, дальний или правый угол принесут больше очков, чем пинки по прямой. Насилу. Навык силы и максимальной скорости. При разбеге сила пинка увеличивается. Всего 5 раундов, очки за них суммируются. Если заступиться за белую линию, раунд считается проигранным. Так, ну, давай попробуем. Это неплохо. Это. Ужасно! 10 баллов. Это неплохо, это ужасно. Так, а, подожди. Легчайся. Результат Нет? из разряда так себе. Правая Хорош. Сейчас. Великолепный удар! Правый дальний убор и 100 баллов! <свят> Петушины король. Я петушиный король. 50. мне же шапку должны дать. Правое уже. поле 50 баллов. Сотка. Класс. Не дурно, но не более. Правое поле 50 баллов. А почему? Я же за сотку... А я считал, взять. что куры не летают. Пиноцип. Может, надо было и больше свинца. <сих> Впрочем, все честно. Поздравляю, вы настоящий курбалист. Вот, выдает, вот твоя курошапка. ха ха ха Беру! беру. Ой, да, так, так, погодите-ка, снаряга, uh, шляпа, курошапка. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем нашу пахальную историю героя. Ёба Гейм! <свят> <свят> Бан тебе за такое! Бан тебе! Я тебя так забанит! <свят> <сыграть свят> Во! <буровом, свят> Кайф какой-то, посмотри! А чё, Я же все получил, нет? 250 очков. 250 золотых, путашинный крик, 150, серебряный ключ, 250 очков мне надо. Ага, а, понял. 250 очков, значит, раз мне еще надо видеть, подкинуть, сэр. потому что серебряный ключ. Как вы еще. Сего? Да, я сегодня согласен. Попинать... Те... Угу, угу, угу. Хорошо. Так, правила те же. А, разбегаемся, бьем. Сотка. Настоящая куриная бойня, прик. Прекрасно. А, дальше. Сотка. Смотри, не дурно, сотка. Но не сотка, более... сотка. Правое Почему? поле пи... Слепой. Слепой ур. Так, погоди. Найн. <как> хорошо. Сотка. Великолепный За сотку. удар. За сотку. Это получается сколько? 250. 250 есть. За сотку! Сотка! Великолепный полю, удар, брат! Сотка. Так, ага. 50. Ресурс. Из разряда. Почему так? 400. Не может быть. Вы побили свой прежний рекорд, как вы ухитрились. Как тут хитрились. Как твой украинцы? Хорошо, что призрак ушел. Он не. Так, нет, я не с тобой хотел поболтать и а посмотреть на, на доску. Потушины крик 150 очков, серебряный ключ, 250 очков. А, 150 очков это серебряный ключ. А что, их надо Рад вас снова увидеть, сэр. Как вот? Сейчас еще раз попробую. Я еще раз попробую. А, 150 очков. А, ну я их, я их уже... Да, сэр, вы мастер. Давай ладно, попробуем все... Попробуем все в 500 закинуть. А что там посередине? Это десятка, по-моему. Не, все, Призав. я хочу закончить. Все, получается. Медаль. 150. Вы не выиграете! Сейчас я вот попробую, вот у меня 150 ровно В чем дело? Uh -huh. 150 очков, серебряный ключ, извините меня Хотелось бы, ну, получить свои все-таки ключ В чем дело? Вы испугались? Ключ. Uh -huh. Впечатляющий 150. акт! Соблазню вас сыграть в Курабол, сэр так, э, список призов 50 очков, петушиный крик, 150, 100 золотых 250 очков, 250 золотых Ну золотые мне не нужны, я в принципе все Я что хотел, то получил У меня 6 серебряных ключей Из овер хрена Но это же тоже результат Согласись, что это тоже результат И он вполне себе хороший Хороший результат Все, здесь выполнять идем миссию о, девки обнимаются. Девки. Ты смотри. Эй, малыхи, Джезепа здесь. Петушиная голова. Мистер Петушиная голова. Я здесь. да да да Здоров. Все, вот ты. С Я подумал, может, ты стал слишком знаменит, чтобы здесь появляться. Боюсь, что о твоей сестре я ничего нового не слышал и мало что могу сделать. Но надежда еще есть. В разбойничей шайке два ножа есть слепая провидица. Может быть, она расскажет о твоей сестре. Mm -hmm. Ну давай. Она второй человек после самого короля разбойников. И не случайно у разбойников так хорошо пошли дела. Ты знаешь, кто такой этот Два Ножа? Он раньше был героем, не человек, великан. Но для гильдии у него не хватало терпения. Он ушел и объединил дюжину разбойничек-шаек. Я, Я подозреваю, что меня. это он стоял за нападением на твою деревню. Может, это твой шанс отомстить? А -а -а, Лагерь должен быть неподалеку. На деревню часто нападают. Подробности узнаешь в гильдии. Я ставил там задание. Блин, а зачем oh, yeah. мы на лодку-то смотрели все это? Yeah, yeah, Расскажешь, yeah, или... На лодку-то зачем мы смотрели-то, пацаны? ой я ой, ой. подожди, там кто-то... Нет, там, кто там зеленая появилась, но это не Мейс Мейс ah. уже исчез, короче, здесь у нас что-то зеленое есть Может быть там очередное задание какое-нибудь? Вот Нет? Он, вот тут да, где-то А, да, погоди, здесь да, это да, паб да, В пабе... Да, Монетный гольф Нет, извините я щас, Меня сейчас засосет, я, я себя знаю Настольный Кстати, гольф, подходи сыграй Я себя знаю Сейчас только Блин, да, да... Случай сделка. Все здоровую воля, алая роза я Куплю розу Яблоко, пирог, красное мясо, тофу Пивное пиво, ящик сидра Купить Ящик купил, короче Ну так, на всякий случай Но вдруг А вдруг что? Понял Путь к сердцу женщины Но я не буду пользоваться своим положением И статусом Я не хочу Не хочу Гильдию героев переношусь Вот, потому что я, я уверен Я склею абсолютно любую кисоню Да? Но Но Но Не буду пользоваться этим Да ни к чему Я очень хочу сюжетную линию Ты должен найти лагерь Ага Ага. Взять задание. Блин, и чё? Блин, и что нахрен? Нет карточек с заданиями. Коллекционная кукла, часовня, соревнования по кроболу. Покро... Так я же его прошел. Как не прошел? Я прошел. Может быть, нужно еще выполнить задание, короче, на 50. Дубовый долл, да О, На 50 и на 250 Может быть, ой, на 250 На, а, на 250 250 э, золото Получить Наверное так, да? Ну ладно, пойдем, сейчас изучим, поизучаем материал Короче, вот моя птичная голова Всем привет Так, тут сидр А, я туда немножко пробежал Немножечко, туда. Я не хочу просто, чтобы у меня висело в заданиях Это задание с курами То есть я его фактически прошел, а мне за что-то, ну, типа, дают еще а, Оно еще висит Ну, так же, как со скорбью этим Мне скорп не нужна, не упала вовсе О, сундучок нашел Здоровенько Эликсир здоровья Вот так вот мы и добываем эликсиры наши Которые нам абсолютно не нужны но какая ностальгия упасть, я опять-таки повторюсь, какая ностальгия упасть в эту игру, это просто невероятно, ты так, Сублазь... я так, прошу, гад... прошу. с возвращением, раду. Да. по-моему мне нужно выбить 50, да, ой, ну оставьте же мне чуть-чуть курятины на ужин, чё, ноль, ага, так, давай вот отсюда, 50. Результат из разряда так себе. Хорошо. Все, оста... Остальные я выбиваю кур. Все, это Вы я выбиваю за пуля. Если. Вы не выиграете! Так. так. так. Выют. Только... У меня ничего не выходит, ты прав. Абсолютно прав, ты прав. Так, 50. За 500 там, там давали. По-моему. Что? А, как будто так. Результат да. пожалуйста. Соблазню вас. Рад вас как И вы? 105... А 250 мне нужно. Радилать? 250. Ну давай. 100. Да-да-да. Дальний угол хорош. Теперь левый дальний угол. А ну или хотя бы 50. Призовую. Так, у нас 150 должно быть, да? Правильно? Куда ты? Как? Почему? А вот. Так, кура, стой на месте. Так, вполне вот. 50 очков слепой. Ага, 100 очков. Устоящее куриное. а? Призову. Замечательно. Рекорд вы не побили, но главный приз все равно ваш. Соблазню вас сыграть а, все в получается или что? 50 очков, 50 золотых. 150 очков? 100 золотых. 250 очков. Да не, все, я прошел. Я считаю, что я прошел, не хочу... Какая-то хрень, меня просто батит время проводить Зря, напрасно вообще, абсолютно Ну, чё, пацаны, вы что не знаете, как это что делается все? это, ну что, сам-то дель Ну, ребят, взрослые люди-то все Успокойтесь, ну, угомоните-то себя, угомоните-то Угомоните себя-то, ну, куда вы Куда вы собрались-то, ну, объясните Потерпите, ну, взрослые, ну, я же говорю Взрослые люди-то все Все-все-все-все-все-все Все-все-все-все-все-все Все все все все все все все все понимаем то а какой мужчина, блядь так, вот мы и выдвинулись Куда-то А, здесь проход есть, понял в Который я не вписался И извините А, скалистая тропа, вот мы и подобрались К скалистой тропе Чтобы попасть в лагерь, надо пробраться Мимо разбойников А почему мимо? Если тебя увидят, закроют ворота Тогда а -а -а. тебе придется затаиться на время, пока ворота опять не откроются. а, -а, -а. Понял. Так, капс чтобы войти в режим или Так, вследящее окно на миникарсе карте Начинает открываться, если кто-то вас заметит. Окей. Вследящее окно. Ну вот, мы и добрались до стелса. Добрались до стелса, сейчас проходит. А, он меня не видит, то есть? Че <звучит> он петляет там кругами этими, ну? Так, все, уходи. Пошел на свой круг. Так, первый есть. А, здесь по-любому что-то будет. Наверное, мне здесь покопать надо. Не зря же здесь просто, ну, какая-то... Зря, получается. Я думал, что там что-то будет. А я вот, вот честно говорю, я думал, там что-то будет. О, о, понятно. О, понятно. Еще одного обошли. Обманули. Как-то вокруг камня, получается, надо еще что Нет. А че он не двигается? Чужие! Закрыть ворота! Да иди в жопу, блин. Я должен спрятаться. Где я должен спрятаться? Я должен бежать, короче, обратно в свою вот эту лачугу. Я обратно просто зайду и не буду ждать, потому что это вот, ну, сейчас... Если покинуть зону на здания, за при... ее пределы, ты прервешь на нынешнее здание, вернуться к началу здания или остаться в зоне, перезагрузить. 1554, есть такое. Выбрать. Нет, нельзя. <считать> <считать> Все, пойдет. Теперь можно, я их всех убил. Можно теперь пройти? Пожалуйста. Я бы хоть... Я быстренько. Я вот одной ногой туда, другой сюда. Обещаю. Блин, куда бы здесь вот? За дерево спрячусь. Во, во, во. Нет, нельзя. Тогда я вот здесь стою, жду. Жду. Жду. Я жду. Я смиренно жду. Я никуда не тороплюсь. У меня, в принципе, это все очень даже хорошо и стильно. Хочу заметить, да? У меня все стильно Все стильно Текстильно Так, почти дождались А они что, тебе типа, должны здесь появиться эти? Заспауниться мужчины или что? Как? Куда охрана что? подевалась? Послать туда еще людей! Да каких людей-то? Так, ладно, спрячемся за деревом Ну, благо мы стоим за деревом, вроде как Чужие! Закрыть ворота! Ой, как вы задолбали Погодите, вы <свистит> а? Так, Это ну, так Людей послали ко мне, чтобы меня убить, блин Задолбали, как вы задолбали И главное не убить же его, короче, понял? Типа, его не убить, он просто... Не... Его не убить Не убить Не убить и все! еще поделать Зацепился, зачапился, зачапился. Я сейчас разберусь, я сейчас что-то придумаю, что сделать, короче, как-то все быстренько организовать и сделать Так, так, последнее. есть Эскапи, эскапи Так, идут трое Брали меч, вот они идут, три Братца из оловянного ларьца угу. На карте мы их видим Что мне сделать вот с этим Который здесь стоит Может его просто с застрелить Слышишь а, стой Стой Все, балдеж Балдеж Захожу а, дорога ты открыт. Все, что нужно было сделать, просто немножечко подождать. Что очередной раз доказывает, что нужно иметь терпение, дорогие друзья. Эй, слыхал, что с хвостом приключилось. Ну и чего этот придурок опять отмочил? Да чего? шапку свою посеял, как на дело пошли. Неделю не мог в лагерь войти. Ну извинись, дорогие. Да времена такие, только при всем параде пускают. А мне так старик два ножа мало сдвинулся, и что, на него нашло такое? Можно я в свои шапки пойду? Эй, а это еще кто? Кто? Где? Где? Где? А что, тут как-то они не с одной, о, ни с одного удара падают, что ли? Да ну! Да хватит! Так. Развоевали, вот этого вот тоже все Уничтожили, хорош А что за книги тут какие-то у меня Сотри, их много очень, да, здесь В этой локации, ну хорошо Давай, я сейчас, ну, по я попытаюсь пройти Я попытаюсь Понятно, Не понятно совсем. Не больно совсем? Хорошо, я, я запишу Так и запишем Сундук открываем, в сундуке находим что? Супер пушку Разбойные сапоги А, понял а, мне нужно переоблачиться в разбойника. Разбейника. Угу. Хватит меня бить. За что, пацаны? Я почти свой. На пол шишки. Надо помнить, что основная задача наша это медь. Потому что они напали на мою деревушку. Они меня уничтожили. Сейчас мы вообще узнаем, что там к чему произошло на самом деле. Сюжет-то, ну, как бы, ну, знаете, иногда могут закрутить неебически. Скажем, разбойная Ага, рубашка разбойника, хорошо Рак, Рубашечку берем Здесь можно поспать, да? Да Но мы этим заниматься не будем Мы сейчас, ну, атакуем этот лагерь, разобьем всех в Так Мне подхилиться, меня сейчас убьют Бандиты ага. ага, ага, ага Есть такое? Есть, отлично Все, забегаем о, есть. Есть еще сундук. Это, получается, какая? Третья часть, да? Были... Была рубашка и сапоги. Здесь штаны? Штаны. Штаны. Мразь, ты даже... Он даже еще не понял, что произошло. Уже бахнул мне с ну. стыдно? Не стыдно, я страшно? Так. Так. Хорош. Так, здесь у нас арбалетчик ну все минус арбалетчик нормально но еще не закончен наш путь ну, мешочек забрали Зелье получили кайфуль получили все зелье равно кайф о, сейчас я открою постойте там ребят я немножечко занят чуть-чуть слегка приоткро. о, все Ага О, мод мод мод так-так-так-так-так Понасобирал всего Сундуки еще одна деталь моего сета Разбойника Благодаря которому я могу попасть э, В лагерь, да? А мне, походу, нужно раз, э, переодеться, да, уже? Можно Давай э, Полный сет Поддержанный наряд грома Без одежды, сельский наряд, наряд разбойника Наряд наемного убийцы Наряд разбойника, давай, наденем, да Сотреф Прячем пушку А, или ты еще хочешь меня здесь Все Смотри, Да за шо, пацаны, блин, да я же Норм-босс, я Я же с вами, бля, я, я разбойник Я разбейник Я разбейник, хлопцы Ч меня бьют-то за шо Или их надо просто убить, потому что это так надо? Ты щенок. Подожди, подожди. Вот сейчас пойду в дверь по чеку, что тут... Что с дверью надо делать? Что? Ох, первый был рыцарем. О, как сиял! Другой злой маг носил сам, а развод. Я жду доблеста... А, ага, ага Я, короче, переоденусь в свой сет Наверное, в сете в своем нужно Рыцаря Рыцарь гром или как Вы Умрите вдвоем Гнидонос, меня же убьют Блин, пацаны, тихо Так, так, получил все Давай я... А, еще я Давай Еще один Что же здесь? Какая-нибудь пушка вора? О, разбойника Эликсир здоровья, здоровья Так, снаряга Фулл сет а -а Подержи наряд грома Да Да, ждешь рыцаря, я здесь Я жду добле В смысле, а я че, кто? По-твоему Я тебе насрана или что? Так, давай, переодеваемся в снарягу Разбойника, наряд разбойника, потому что я сейчас тоже буду думать, как пройти. Как пройти. Э -э и нихера не пройду. Лагерь, два клинка. Лагерь два клинка. Все, я в лагере два клинка. Хочешь два войти? клинка. Скажи мне. Так, ребята, тем временем, пока я в лагере два клинка нахожусь, два клинка нахожусь. Кроме меня ворота открыть некому. Хотел э -э -э поблагодарить вас за. Просмотр данного прохождения Всем спасибо дорогие друзья Ставьте лайки и пишите в комментариях в том, Что вы думаете я, по команда. поводу наших с вами прохождений Вы были на канале Йоба Гейм Всем пока -у. My heart saves the fire